Всем доброго времени суток, друзья, с вами Аззи. Мы, поколение 90-х нулевых, получили самое адекватное и независимое телевидение, которое во многом сформировало нас, и некоторых из нас даже побудило пойти в медиасферу, я имею в виду видеоблогинг или YouTube. Важная часть 90-х и нулевых это, конечно же, мульты той эпохи. Я уже не раз затрагивал эту тему в своих кратких обзорах или топах, но сегодня хочется подробнее остановиться о таких детских каналах, как Nickelodeon, Fox Kids и Jetix, которые были настоящими фабриками детского счастья и позитивных эмоций. Когда мы смотрели эти знаменитые мульты в детстве, это было чем-то невероятным. Нас привлекала красивая картинка и вполне себе сносный по тем временам сюжет. Сейчас, конечно, невозможно посмотреть даже одну серию из того, что показывали раньше, несмотря на ностальгические порывы. Настолько все это кажется трэшовым. Но это нам кажется не потому, что мульты и сериалы Nickelodeon, Fox Kids и Jetix были плохими, а потому, что мы просто-напросто уже перенасытились этой информацией, устали от чего-то типового и нам, пожалуйста, подавай что-то оригинальное». К слову, с этим сейчас как на телевидении, так и на ютюбе вообще беда. Никто не поспорит, что со временем вкусы меняются, и мы становимся требовательнее к продукту, который потребляем. Давайте же вспомним, что мы смотрели с вами еще 10-15 лет назад. Жизнь слуи. Сейчас в интернете многие восхваляют этот мультфильм, поскольку вот он отражал повседневную жизнь американских подростков, причем 60-х, 70-х годов, насколько я понимаю. Потому что рассказ ведется от лица уже достаточно зрелого комика Луи Андерсона. Но если говорить лично о моем мнении, то мне, к сожалению, ни одна серия этого сериала никак не запомнилась. Но зато я прекрасно помню другой сериал, рассчитанный на более младшее поколение детей 7-8 лет. Это «Мир Бобби», главный герой которого, шестилетний мальчуган, воображал себе просто невероятные миры. И что интересно, «Мир Бобби» во многом основывается на биографии Роберта Де Ниро. Что с Энди? Сериал, опять же, про американского подростка, который просто ставит на уши свой городок, сотворяя с его жителями самые невероятные приколы. Но, правда, не всегда у него это выходит удачно. Шаман Кинг. Ну, это просто легенда. Великолепное аниме, конечно, адаптированное под Jetix, но тем не менее, концепция шаманов и битв духов просто сразила меня на повал. Кроме того, там уникальная рисовка. В общем, Шаман Кинг это такие, можно сказать, покемоны, но для более старшего возраста. Аватар. Легенда об Аанге. Это сага в трех сезонах остановлений малолетнего безответственного мальчишки, настоящим героем, которому суждено сплотить враждующие народы, населяющие фэнтезийный мир вселенной Аватара. «Губка боп забавный комедийный сериал, во многом пародирующий нашу действительность, с интересными, немного трешовыми, но достаточно проработанными персонажами. Как говорит Джинджер, еще один сериал производства Nickelodeon, посвященный, опять-таки, повседневной жизни американских подростков. И пускай он, в общем-то, комедийный, но затрагивает порой весьма серьезные проблемы. Когда я впервые его смотрел, мне было 16, я считал это чем-то поистине уникальным от Nickelodeon. Такого серьезного детского мульта, пусть в комедийной оболочке, я что-то даже и не припомню. Маска это сериал про крутых парней на супермашинах, основанный на линейке игрушек. И, можно сказать, чем-то он даже не уступает японским трансформерам. Безусловно, сюжет здесь часто довольно примитивен и идет по одной схеме. Добрые парни всегда побеждают злых, но, тем не менее, спецэффекты, экшончик и непередаваемая стилистика мультов 80-х просто покорили мое сердце. И вообще, я мечтаю, чтобы когда-нибудь маску экранизировали, и герои, так полюбившиеся мне в юности, попали, наконец, на большой экран. Тем же непередаваемым очарованием тестостероновых мультов 80-х обладает и сериал «Рыцари света». Там подобралась довольно разноплановая команда из интересных характеров, которая путешествует по космосу на космическом корабле, сражается с какими-то непонятными пришельцами-полурастениями, используя при этом технику, которая больше похожа не на привычные гоночные автомобили, какие были представлены в маске, а на строительную и спецтехнику. Бульдозеры, экскаваторы, буры и так далее, но смотрится все равно великолепно. И даже главный герой, Джейс, несмотря на всю свою доброту, няшность и прилизанность не вызывал такого отторжения, а наоборот мотивировал быть добрее и честнее. В общем-то в этом особенность всех мультов 80-х, что они создавались в более воспитательном тоне что ли, но тем не менее это не раздражает, я повторюсь. Битлборги это сериал, причем почти полный клон могучих рейнджеров Ну вот скажу так, для тех, кому могучие рейнджеры кажутся просто дикой трешатиной Возьмите это и помножьте еще раз в пять, тогда вы получите Битлборги Главные герои здесь дети, рисовки часто выполнены в комиксовом стиле А юмор и сюжет как таковой рассчитан еще на более младшую возрастную категорию Чем та, которая смотрела могучих рейнджеров но тем не менее, чем меня взяли Битлборги, то это, конечно, супер крутыми и стильными костюмами, которые даже железному человеку мало чем уступают. Шоу также было основано на японском оригинале. В оригинале сюжет был, разумеется, более серьезным. Конечно, насколько он может быть серьезным для японского шоу. Тик герой. Этот чудесный анимационный сериал можно назвать настоящей пародией на все тогдашние мульты 90-х про супергероев, перекачанных стероидами. Куча мышц, пафоса и не самый плохой юмор. В общем, советую глянуть. Джим Баттон Вполне себе добрая и милая детская сказка про маленького негритенка, который должен был спасти свою принцессу, при этом путешествовал на паровозе, который ездил без рельс, а во втором сезоне даже летал на паровозе. Основан этот мультсериал на произведениях мега-крутого классика детской литературы Михаэля Энда который, кстати, в годы Второй мировой войны служил в Вермахте, написавшего такие замечательные произведения, как «Бесконечная история», по которой вышла трилогия фильмов, и «Вунш-Пунш», тоже знаменитый мультсериал Fox Kids, о котором я рассказывал более подробно в одном из своих топов. «Принцесса Сиси», а здесь нам представили самую настоящую историю, рассказанную мультипликационным языком о становлении австрийской принцессы Елизаветы, о том, какие приключения ждали ее, будучи еще юной девушкой, на пути к имперской короне, и на что она была готова ради любви всей своей жизни. В общем-то, это тоже достаточно взрослый мультсериал, рекомендованный для уже более старшего подросткового возраста. Есть конечно же еще много мультов, которые я не упомянул здесь, но вы можете дополнить меня, напишите мульты из 90-х начала нулевых, которые понравились лично вам. О таких великолепных мультах, как Человек-паук 90-х, Вунш-Пунш, Арнольд, ну и о сериале Могучие Рейнджеры я уже рассказывал в отдельных видео, которые вы также можете посмотреть. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца.